Расскажи одно. Что у нас сегодня за тема будет? Какая? Что будем это глаголить, обсуждать? Ты поставь это подальше камеру. Когда я вот смотрю сильно близко, мне кажется, разкоро а мне ворот будет заглядывать. Вот да вот. еще дальше. Но куда двигаешь? дальше? А ты, кстати, Когда на. короче говоря. Слушай, ты на линейную поставил? Обязательно. Она все ровненько здесь, так как надо. Ты рот размял. Как ты сейчас будешь с утра людям говорить? Знаешь, вот я подключу как этот сочинский риэлтор? Почему? не Застройщик. Ну, он за... Армянский застройщик в этом пиджаке Красивый, нарядный костюм. А то люди, знаешь, чего? Они сидят своих регионах, думают, что у нас рынок стоит. Да? Вот у них рынок стоит, и они думают, что у нас рынок стоит. В текущей ситуации в Сочи. Да что, сделки это? есть? Отличная ситуация. Ну понятно. Второй вопрос: где деньги? Вот, вот этот хороший вопрос, где деньги. М? Да деньги. -да -да. Трэнди? Да, и заключающие, и заключающие у нас э, сезоны в Сочи. Как раз сейчас не сезон, я думаю, самое время об этом поговорить. Слушай, тема что-то так себе, короче. Нормальная тема. Сопливая какая-то. Такая-то выхватывал выхватывала начать 10-го понедельник. Ой, давай. Ну хороший, но вот, ну, это нормальная ну, тема. Ну, у тебя три вопроса? Надо было побольше составить. А и говорит, больше... вот сейчас мы купим, вот это все разбогатеем. Ага, как бы не так. Вот этому минут на 40 хватит. Кого? Вот это? Да. Серьезно Ну, ну давай. Давай ты сегодня будешь вещать. Я за тебя еле встал. Я сам еле проснулся. Я просто вот тело свое еле поднял. Лицо. Опять сюда кидать в лицо? Все. Че, нибудь вкусное тут? себе. Это Дед Мороз сам отправил посылочку. Клобосятина. Клобоса? Да, ты Людшку. А это кому? Это это? Это тебе. На обед. Из оленины. Фу. Друзья, приветствую. Вы снова на канале Сочи ЮДВ. Иван Кулосов, Илья Шамшин. Друзья, давайте сразу подпишемся, поставим колокольчик, чтобы быть в курсе всегда свежих и новых событий. Это обязательно. Да. А, у нас сегодня три вопроса. А, так скажем, они общие вопросы. И масса ответов. Масса ответов. Мы посмотрим. Вань, давай э, поговорим насчет текущей ситуации в городе Сочи. А кто кому вопрос задает? Ну, давай я тебе задам. Я объясню, почему этот вопрос задаю. Вот смотри, у нас э, во всей России рынок плюс-минус стоит. Москва, Питер, я про регионы молчу. И вот я знаю информацию, стула, допустим, ну, обычный обычно... да. областной город. Да, рассказывают эти истории, там Краснодар, Ростов, там Воронеж. Ну, в целом по России рынок стоит. И вот человек сидит, смотрит на всю эту ситуацию, понимает, что у него рынок стоит и думает, что у нас в Сочи такая же история. Вот что ты скажешь? Слушай, Слушай я не тебя... знаю, просто мне просто интересно, как ты скажешь это. Не, ну я тебе скажу, что рынок не плюс-минус по всей России стоит. А Рынок вообще стоит по всей России. Вот просто стоит. Ну, как бы... Вот как... там один большой стояк. Один большой стояк, да. Вот по всей России. Но... А в Сочи, в Сочи как бы худо-бедно, но рынок просыпается. Знаешь, что у нас сейчас продается? У нас продается то, что ниже рынка. То, что ниже рынка, улетает быстро. Горячие пирожки вот эти, да, они, они отлетают, вот, отскакивают. вот неважно, это первичка, вторичка, с ремонтом, без ремонта, ЖП э, на горе, без разницы, ниже рынка улетает сразу же. Есть такое, да. И да. в Сочи, кто бы там что ни говорил, вот сейчас смотри, у нас температура плюс 20 градусов, ну плюс 17, а, 20, ну, не плюс 17 хорошо, 17-20 недалеко ушло. По всей России минус 30, минус 35. Но да. люди едут сюда к нам в тепло, Здесь, потому что то, чего нет по всей России. И кто бы там как ни говорил, ваша Сочи, ваша Сочи, но все приобретают здесь. В нынешнее время, в данное время очень выгодно купить квартиру в Сочи. Да, друзья. Аналогов а... в Сочи городу нет. А, да, это понятно. Здесь, почему, собственно, здесь рынок не стоит? А, ну, картина, она простая. У нас нет столько предложений, сколько есть в любом, допустим, каком-то областном городе, в том же Краснодаре или Ростове, у нас нет такого количества строя, и а, у нас спрос идет со всей России. Все, вот эти два ключевых момента, почему а, в Сочи всегда в приоритете недвижимости. Но у нас два... запрос просто вызывает предложение, как бы, вот и все, у нас большие запросы идут. Ну да, у нас знаете, как есть рынок России, а есть рынок Сочи, это просто какие-то отдельные два государства. Сочи это вообще отдельное государство, да, отдельное государство да. что с юридической стороны, что со стороны недвижимости, что со стороны, э, давай возьмем даже климатическое. ну вот это, да? Ну климат понятно, да, друзья, вот сейчас а, у нас начало декабря, мы смотрим, вот я сейчас смотрю в окно, блин, ну солнечно, вот мы пришли на работу в одних костюмах. Да, да, вот, вот так, ну у нас просто шарки пришел. Кто? А, денис, а у него лысина поздно? Да, он, глава Ну у нас вот все зеленое, сегодня голубое небо, да. И, друзья, у нас многие стремятся в город Сочи, знаете как? Но ну, мы уже привыкли к городу, да. Многие стремятся, да просто вот тупо приехать, блин, воздухом подышать, да. просто воздухом подышать, на солнышке погреться. Я говорю сейчас про межсезонье, то есть мы не говорим о, о, именно о летнем периоде, у пляжном сезоне. Многие просто вот приезжают. Да, мы как бы к этому привыкли, уже особо внимания не обращаем. Вот. Но люди, допустим, когда выходят из самолета, это прям сразу ощущается. Да, допустим, вот, теплый воздух, поток теплого воздуха. Да, да, тебя да он и, из той же Москвы прилетел, да, то есть он -то зашел там в, в, в куртке, в пуховике, там, в шапке, в шапке. Я один раз летал в Москву зимой. С самолета выхожу, елки-балки, да, а там да, вообще да, холодрыга да, такая, невозможно да. вообще. А в Сочи залетаешь, это знаешь, вот перепад температуры, когда ты заходишь э, просто с обычного помещения в саму парилку, в баню. Да, вот да. примерно Только такие ощущения. Сам, да. Когда на машине едешь, понятно, что это не особо ощущается, когда на самолете, это прям ощущается сразу. Так, ладно, э, по текущей ситуации, друзья, в общем, э... давай так, а в Сочи на сегодняшний день вообще есть что рассматривать из недвижимости? выгодно, ну, для жизни, если во что-то вложить средства свои, да, э, надежно, грамотно саккумулировать денежные средства, э, вот... надежно рассмотреть в ипотеку за банковские средства, понимая, что я могу заработать. Сейчас, э, ну, мне кажется, в текущей ситуации я бы, как сделал лично, я опять же знаю весь рынок и внутреннюю часть рынка, блин, забирал бы точечные предложения. Их немного, да, они есть, их немного, но точечные предложения нужно забирать. Может быть, они вам, вашим целям не особо, как бы, и отвечают э, вашим задачам, но, блин, заработать на них можно. До миллиона заработать легко можно, но нужно подождать, быть, это даже, не так, что... Да, даже не то миллиона, нет, чуть побольше. Но это не так, что зашел, и ты сразу же, раз и заработал. Нет, зашел немножко, знаешь как, рынок э, сильно скаканет, когда сейчас закончится вот эта вся ситуация у нас там... Что? Что? Что? Это что? Конфеты. Опять просто лицо. Опять сюда кидать лицо? Все. Что, вкусно еще? Забирай себе. Это Дед Мороз нам отправил. посылочку. Давай, вс, да. дальше. Я опять бил. Да. У нас да. У нас эти конфеты, короче, они просто... Друзья, в общем, текущая ситуация по городу Сочи. Что рынок там? живой, рынок активный. Колбасятина. Колбаса? Да, ты любишь А это кому? Это ты это? Это тебе. На бед. Из-за ленины. Фу. Да. Да, а друзья, в текущей ситуации ситуация в Сочи, она, в принципе, стабильна. У нас рынок маленький, да, относительно маленький относительно других городов. А спрос большой, спрос со всей России. Каждый мечтает, каждый хочет, наверное, даже каждый пятый житель России хочет или мечтает, да, все-таки переехать в Сочи, что-то здесь приобрести. Пусть большой там или небольшой, неважно, но главное, что приобрести. Но давай так. В течение 23 года, я думаю, до 24 вся эта ситуация однозначно закончится. Если сейчас точечно выбрать в любой локации, но в хорошем комплексе какую-то недвижимость, она принесет плюсы, она принесет плоды и рынок пойдет вверх. Больше могу сказать, друзья, мы наверное сейчас делаем ставочку из, эм, из новостей, да, России 24. Там э небольшой ролик, да, то есть э, рассказывать про текущую ситуацию именно на рынке Сочи. Давайте да. сразу послушаем, посмотрим. Давайте сразу, да, послушаем, посмотрим. Средняя цена квадратного метра жилой недвижимости на курорте в конце этого года и в начале следующего достигнет отметки в 500 тысяч рублей. Как считают эксперты рынка, исторический рекорд стоимости жилья может быть установлен, если квадратные метры продолжат дорожать. По прогнозам, рост цен, хоть и не такой взрывной, сохранится в ближайшем будущем. За последние полгода-год инвесторы смогли заработать на перепродаже сочинских квартир от нескольких миллионов рублей и выше за объект. Что касается инвестиций в недвижимость для СДА, в аренду, то сейчас можно окупить стоимость апартаментов примерно за 8 лет. Специалисты уверены в том, что предпосылок для прекращения роста стоимости квадратных метров в Сочи нет. «Все, послушали, послушали, посмотрели, друзья, да, вы сами все видите. Давай, Вань, тогда сразу перейдем на второй вопрос, он как бы более такой обширный. Где деньги? Да деньги». «Ты ничего там не хочешь сказать, где деньги?» Не, на самом деле, хороший вопрос, вот давай, Вань, так, вот в каких объектах есть барки? Ну, давай, по-честному. Деньги в недвижимости. По Понятно, что они в недвижимости, у нас что-то активно, что-то неактивно. я имею в виду про комплексы, там, где-то популярные, а -а -а. где-то непопулярные. Где деньги найти? Где деньги? На покупку или на, ну, на заработок? Не, на заработок. То есть, ну куда вот сейчас, вот сейчас сидит, человек нас смотрит. Да? Он там думает, мечтает, там или уже все, уже сидит на предстарте. Ну я тебе так скажу, куда ему идти? Из всего рынка больше 30 тысяч, да, разных вариантов. Ну, а, это понятно. Если есть а, средства, полная сумма, больше 10 миллионов, или у него нет денег, но он понимает, что может выработать. Давай, давай, подожди, подожди, давай вот до 10 миллионов. Вот три варианта. Вот, вот, вот там три варианта до 10. Вот по-хорошему давай. Сколько заработок должен быть? Небольшой. Ну давай, знаешь, как вот максимальный э, доход относительно других объектов. Вот так. Хм. Ты вот интересный такой вопрос. Меня сразу же в тупик поставил. Ну я-то знаю. Я вот знаю, ты меня знаешь, сразу поставил в тупик. Я знаю, где... Тяжело, да. Ну, вообще, до 10 миллионов это такой, как бы, бюджет, Да. ни туда, ни сюда. Ну, хорошо, знаешь как, я могу до 10 миллионов найти, знаешь, где? А, найти квартиру в алия-парке. О! В вот алия-парке? перед да. перебью. Аллея парк сейчас недооцененный объект. Да. А, у нас многие инвестора скидывают, но ну, они просто они не продают, они реально скидывают. Они не понимают. Что не они понимают. Не Аллея парк, друзья, недооцененный объект. Если есть возможность, заберите, вот по-хорошему заберите. 2-3 года. Ну, понятно, это квартира как бы, Его внимание. время сейчас небольшое. Его время он дозреет дальше. Он дозреет. Позже. Он как вино, он должен настояться. Да, да, да. Его приготовили, да. но он должен настояться. Да. Его время придет чуть позже. Аллея парк, хорошо. Аллея парк, однозначно. Там можно заработать, но не не быстро, но позже, да, ну, да. но можно заработать. Там совсем жизнь изменится. А, давай так до 10 еще что у нас на рынке подзаработать. Сразу скажу, друзья, горячее предложение. Есть. Ну, вот элементарно, вот у меня есть морали, 22 метра с видом, с прямым видом на море 6500, 60 квадрата. Да чтобы ты понимал, но это единственное предложение на весь комплекс чтобы ты понимал, за 6500 в прошлом году было 19 метров с видом в этот опорку Слушай, ну вот тот же летний есть, вот, за 5 миллионов 25 метров но это тоже проект не быстрый но там есть деньги, если ты входишь э, значительно ниже рынка вот там, где э, входишь значительно ниже рынки, рынка, вот там вот есть денежка что еще? давай, один объект под аренду, вот прям один и все но это Греция. Это вот 100% Греция. Я больше до 10 миллионов. Ну, до 10, э, да, Греция. Вариантов не знаю. Да, ну, кстати, можно еще на Северном Гейсе зайти э, в Один отель э, напротив житобокзала. Э, Но там просто аренда. То есть э, Греция просто... всегда будет качать и те твои средства, которые ты вложил, она тебе будет отбивать. Будет, да, там будет. Э, в сезон там вообще битком. Просто битком. сезон там вообще просто друг на друге все сидят. Э, хорошо, давай, Вань, сразу мы... Перешли к третьему вопросу сезона Сочи. Блин... Э давай поговорим бюджет э, от 10 до 15 миллионов. Ну это уже следующий чек ну, ну давай, давай, давай давай тогда поговорим. -да. Ну три three, three объекта, но три объекта. Ну на первое место однозначно это Ромада, это Ну я People. понял, что Ромада, да. Да. Ну второй объект. Слушай, недооцененный объект, который очень хорошо движется, можно найти хорошие перепродажи, это фрегат, считаю. Он для многих недооценённых, но он очень хорошо движется. Мне нравится то, что там динамика есть. Там фасад уже почти готов. Там есть динамика, то есть там действительно идут строительные работы, они прям идут. Да, они идут. Вот третий объект я знаю, какой ты назовёшь? Давай не его. А какой? Ты не кажется, что Санпик скажешь. Да, вот я хотел Давай Санпик мы его пока отложим. Какой третий объект, кроме Санпика? Ну, вот от 10 до 15. От 10 до 15. Угу. Ой. Ну, хороший вопрос. Спасибо, Вань, за развернутый ответ. Очень все понравилось. Нет, санпик, значит санпик. Нет, посмотри, давай, от 10 до 15 я могу с ремонтом есть варианты зайти в волну, но волна затянется по срокам. Волна будет хорошая, слушай, а вот «Мир, мир первый, друзья мои, мир первый, Mirror, первый да, первый. 26 метров, 13 миллионов с ремонтом, да, нужно наполнение, но, блин, запущенный отель уже, про... запущенный, Действующий, за, да, запустим. но да. ну, можно рассмотреть Мир 2 на Светлане. Ну, да, Миро 1, Миро 2, да. Мир, мир, мир да но ну, допустим, если за 13 миллионов Миро 1 э, забрать это на почему бы и нет? Да, тут, там потребуется наполнение еще где-то 1 миллион 200, то есть он у вас обойдется 14 200. Ну, то но... пассив уже, все. Готов, уже да, он, то есть, ну, купил и... Ты оставил. сел в эту повозку и едешь на Светлане. Да, но да, на едущий, там на едущей, не надо там никого ждать, надеяться, все. Купил и сразу запустил. Нормальный вариант. Хорошо, Вань, давай тогда сразу поговорим насчет сезонности. Блин, у нас люди, знаешь, как бы, ну, давай как бы не... М -м, вот, все-таки основная масса у нас приехали, летом отдохнули, угу. покупались в море и уехали. А потом начинают звонить, а, интересоваться недвижимостью. опять же, вот этот, блин, злочастный вопрос, где море. А, и все... Все в этом роде. Давай вообще про сезонность. Что вообще с сезонностью? Как ее вот, как вот максимально развернуто рассказать людям про сезонность? Ну, сезонности в Сочи, вот в Сочи, не бывает. Здесь круглый год сезон, круглый год Да, друзья, здесь, знаете, как можно а, отдельно, наверное, как-то про а, по сезонности поговорить И то, то есть в целом по большому Сочи относительно сезонности а, нет ну, Про центральный Сочи вообще молчу, здесь всегда битком И больше могу сказать, вот а, начал замечать, что относительно прошлого года и подзапрошлого года а народу на улицах стало больше, стало больше машин, стало больше пробок, да, то есть а, понимаешь, то, что ну, сейчас не сезон, там, ноябрь-декабрь, и город переполнен. но да. я, это, как, ну, я, я просто, знаете, как, ну, мотаюсь по делам, там, катаюсь и просто вот так вот со стороны наблюдаю, но ну, действительно, народу стало а, гораздо больше в Сочи. А, но выйти на набережную ты посмотри, там людей. Там битком. Утром, днем, битком. вечером, битком. Битком. битком. идут, идут, идут, идут без остановки. Да. Ладно, набережная, да, это у нас туристические зоны прогулочные, обычные, спальные района, тот же Макаренко. Иди, машину поставь. Машину негде поставить. Да. Абсолютно негде. Да. В центре Сочи поставить негде. Все постоянно в пробках. А ты посмотри регионов. Со всей России разных регионов. И все люди едут сюда в Сочи и перевозят свои машины. Да вот в субботу хотели доехать до Адлера, до центра. И развернулись. Мы в Кургарате развернулись. Ну просто вот это пробки пробки. Я посмотрел по карте. Пока до центра Адлера доеду, я там уже посидею. Да. ты даже сейчас, в нынешнее, в данное время, позвонив в какой-нибудь э, гостиничный комплекс, но у него заполняемость 70%. Ну, на да, да день. давайте так, да. То есть в среднем сейчас по отелям, да, то есть мы как-то, ну, какие-то такие небольшие отели будем рассматривать, я сам лично спрашивал. 50-70% загрузка, но вот и в каждом, да, да, да, да. он может быть там и три звезды и 4, но дело не в этом, но плюс-минус загрузка есть, да, то есть народ у нас приезжает, народ э, пользуется, а сейчас все поедут, у, ну, у нас зимой, вот э, Сочи, горный кластер, красная поляна просто лопнет пошла, вот прям лопнет, По поляна лопнет, да, да. да. Даже... Я Я даже... уже загрузка да. идет на 40% больше, чем была в том году, просто лопнет а что будет а, от зимы между зимой и летом вот этот маленький промежуток когда у нас заполняемость все равно есть в сочи а ты представляешь что будет зимой что будет конкретно летом и с каждым годом люди все больше больше больше увеличиваются и едут сюда в сочи они понимают что сочи а на самом деле в нашей большой россии но ну, аналогов городу сочи нет и едут все в сочи именно до границы Лазаревского. Дальше как-то не едут. Вот именно... Не, ну да, едут там. А... Едут, едут. Я знаешь, за что сейчас беспокоюсь? Вот честно, я вот этот вопрос, он уже ну, не первый год беспокоит. Сейчас делают прямую трассу. Два с половиной часа и да. мы в Краснодаре. У нас же, знаете, как. А ехать поток. Все. Да, у нас же, знаете, как все, все равно, вот этот серпантин нет, не, не доотсеивает да, некоторых людей, которые не хотят, которые хотят ехать на своей машине со, со своей семьей, но не хотят ехать по серпантину. Они, как правило, там по Напу, в Анапу, Геленджик там. Тяжело ехать. Куда они еще? Ну, на Крым там, ну, по-разному, ну, да. Где-то вот в, да. в, в том пачке. Вот, друзья, сейчас откроется скоростная трасса, я горячий, горячий ключ. ключ. Горячий ключ, да, сюда на Адлер пойдет. Честно сказать, я даже боюсь. Представить, что здесь будет в Сочи, в когда Сочи будет прямая будет. трасса э, скоростная. Вот эти люди, они все, они же все поедут на машинах, они да. все поют на машинах. И что нам теперь делать Куда там все? Слушай, все ну это проехать два с половиной часа, э, грубо говоря, от Горячего. Вот смотри, до Горячего Ключа два с полными часа, и там еще до Краснодара полчаса. Вот, То смотри. есть человеку с Краснодара выехать. Три часа и он в Сочи, он может утром приехать, он искупался, покупался, побалдел, отдохнул, вечером уехать обратно или на следующий день уехать обратно. Ты едешь просто по прямой дороге. Эту дорогу начинают строить вот, в следующем, в третьем году. Уже. Да, да, да, я уже сейчас открою. Автодор будет, автодор строят быстро. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Да, то есть, ä, понятное дело, что поток туристов, он вырастет, я просто боюсь, как бы у нас город пошел не треснул, потому что Уже сейчас сезон, просто, но ну, невозможно Мы лишний раз в центр стараемся не ехать в сезон, ну, в сезон там, летом Битком все, выходишь на пляж днем и ночью там какой-то балаган Почему да. везде? Все битком Все битком, да Друзья, еще давайте, знаете, на какую тему поговорим? Опять же сезонность Часто спрашивайте, где море, удаленность от моря, вид на море и так далее Да море везде здесь просто... Да, море, да, друзья мои море в Сочи везде, вот оно действительно везде, море и а, то, что касается а, шаговой доступности до моря, не всегда это нужно, да, потому что все-таки а, у нас а, круглогодичный а, курорт, а море это, как правило, там, ну, 4, там, ну, край 5 месяцев в году, вот, поэтому у нас есть хороший пример, это, допустим, вот, жилой комплекс Кравелла Португалия, а, летом там все битком просто там пошло Трещит комплекс, там балаган какой-то. А зимой, ну, плюс-минус, там как-то вот, ну, худо-бедно. Но я вот живу на горе. Я в этом году, ну, за весь год на море был... Один или два раза максимум. Один раз в море попался. А зачем то, что ты живешь на горе? Да Я просто не хотел спускаться с горы. Это то, что, понимаешь, ну, ну, есть море, есть море. Но мне добраться до моря, дойти там, на автобусе, на машине, пешком. Ну, 10 минут. Ну, 15 минут максимум, да, максимум здесь, на море. Да, здесь, в море никуда нет. не убежит. Да, море никуда не убежит, не, не убежит. У нас вообще весь э, город Сочи, большой, большой, большой Сочи, он весь идет вдоль моря. То есть у нас практически из любой точки, ну ну пусть 20 минут, это это если с пробками, это прям максимум. Ну же можно спуститься с Черного моря, да? Да, у нас в принципе здесь везде море, друзья. Блин, вот вы живете за 3000 километров от Черного моря, за 3000, ну некоторые там за 2, за полторы, за тысячи километров. И вы, блин, приезжаете на территорию Большого Сочи и хотите что-то купить, спрашиваете, где море. Везде море. Вот, поэтому... Это не всегда показатель Знаешь как, это даже не всегда плюс Вот ты сказал за Каравелла Португалия вот многие я хочу на море 50 метров до моря, я хочу выбрал Корвало, Португалия. Это для них кажется, я буду на море чуть ли немножко свесил в море буду мочить. Но это не всегда плюс. Хотел бы я бы жить в Корвало, Португалия, вроде нет, бы нет, рядом нет, с морем. Нет, не хотел бы. Нет, не хотел. Да, там минусов очень много. Да, там знаете как, но ну, сам по себе комплекс классный, да, потому что люди приезжают, блин, это единственный, единственный такой ЖК, который стоит прямо на берегу моря. Посейдон. Посидон, посидон. На да. побережье Черного дом, моря стоит. Дом, да. Сейчас у нас, подожди, у нас в Адлере тоже будет. Грязь. Ну, Но, кстати, ну, кстати по-моему, к поближе. Ну ладно, там это мелочь. Да, друзья, то есть смотрите, а летом перекруз... Зимой не так рост, потому что сейчас зимой приезжаешь, особенно если вечерком, так уже там темнеет, темнее, ты понимаешь, какая-то, блин, скукота, что-то не то. А летом там просто, ну, балаган, ну, не адекватно. там постоянно все вот эти идут с кругами, в купальниках, без купальников, детвора орет, лифт перегружен, вечерние вот эти гулянки, хай-гуй, открывай бутылку там пива или еще чего-то, ну, там, ну, и в в Португалии сделали просто сезонную общагу. Я не знаю, как это по-другому сказать. Вот просто да, летняя сезонная общага. Она да, да, а один для жизни. Комплекс построили для жизни, но его испортили просто... Аренда, аренда, аренда, да. И него сделали просто одну общагу. Хотел бы я бы жить? Да ни в коем случае я бы там не хотел бы жить. Ну, опять же, друзья, вот смотрите, вот если его рассматривать для аренды, ну хрен его знает, потому что у тебя летом, летом тебе хорошо будет... Э загружность хорошая, но ну, ты должен понимать что у тебя огромная конкуренция тебе нужно где-то самому там размещать объявления на площадках платить за это какие-то там я не знаю за размещение тоже какие-то там средства а еще нужно амортизация квартиры заключить договора э, выселить заселить собственников убраться у тебя останется Сти заработать стирка глажка поглажка вот, телевизор разбили чайник сгорел какой-то заработок у тебя будет оставаться, минус все твое здоровье и твое время. И по итогу, да. Какой он, плюс, плюс. из-за этого? Да, плюс нет. А конкуренция огромная, да. когда за эти средства можно приобрести Да, вот мир, опять же, мир. Мира. Да. Пописал зумности... договор и забыл, и лети хоть в свой город, но ты получаешь при этом пассивный доход. Ничем не хуже. А будет сдаваться в разы лучше круглогодично, чем в этом Каравала-Португалии. Если денег не хватает на Меррор 1, рядом Северный 10 стоит, Один. Да. Ну вот, как бы, ну, ну далеко не ходи, там условно за 9, за, за 9, 9, 500 там до 10 миллионов можно взять номер в отеле, да, это не квартира, да, там площадь будет там 18-20 да, метров. Да, площадь одинаковая, как в Каравелле. Ну, ну плюс-минус, да. Плюс-минус одинаковая. За эти деньги, только локации разные, ты вообще ничего не делаешь, и у тебя все плюсы, я не знаю, в копилочку тебе идут. Да. Поэтому, друзья, нужно все-таки... Советоваться, прежде чем что-то нужно, нужно советоваться, да, потому что, вы знаете, как вы а, приезжаете со своих а, регионов, смотрите, блин, ну море, ну вид на море, ну красиво, ну нарядно, давай возьмем, ну давай возьмем, а что по итогу? Да, а, все-таки а, нужно прислушиваться, и а, не устаю повторять то, что нам нужно идти от конечной цели. А не то, что вот вам, знаешь, многим, вот захотелось, я хочу... Но это хорошо, что вам хочется, но будет ли ваши хотелки приносить вам те плюсы, которые вы ожидаете? Ну нет, не будет, потому не что всегда. не да. всегда. И еще знаете, как бывает? Да. Я хочу, чтобы издавалось как из пулемета, чтобы и площадь большая была, и сезонности не было, и чтобы я всей своей большой семьей приехал и отдыхал и все вот это в одну кучу. Да. да. А еще вышел на улицу, и я хочу бассейн и на солнышки полежать. Да. И все это, ну, чтобы было в рамках одного комплекса, чтобы и, еще и цена хорошая была. Да. Еще а дайте мне мы... самую горячую перепродажу А дайте мне еще сервис И какой-нибудь ресторанчик Я хочу пойти и утром кофе попить ну, А где кофе попить? Ага. Да, друзья, такого не бывает. Это, знаете, э, как с автомобилем. То есть, каждый автомобиль для своего предназначен. Кабриолет для одного, там, внедорожник для другого. Здесь плюс-минус то же самое. Там. И автобус также для другого предназначен. Здесь недвижимость то же самое. Не бывает э, все в одном. Бывает плюс-минус э, в одном. Но, опять же, э, не забывайте советоваться. Да, потому что вы э, приезжаете на эмоциях. Да, потому что, ну, блин, море, солнце, э, классно. А, друзья, все-таки не забывайте советоваться. Потому что... Опять же, мы... Давай вот смотри, совету, я тебя перебью. Пусть свои советы, а, себе свои советы посоветуют себе. Прислушиваются к нашим советам. Просто я да, тебе... хотя бы прислушиваться. Да. Я сейчас даже уйду чуть-чуть от Тимы. Небольшой пример скажу. Я буквально вчера, позавчера мне позвонил человек, который буквально год назад со мной разговаривал. Я ему сказал, вот это не бери, так не делай, то не делай. Он мне признался в нашем разговоре Говорит, Вань, просто твой негатив Я не хотел воспринимать, что там все плохо Там все печально И слушал других и сделал все равно по-своему Через год он мне сейчас набирает Говорит, Вань, помоги продать Я вспомнил твои слова, там все плохо Я говорю, ну как бы сейчас, может быть, чуть-чуть ушел от темы Свои советы, которые они находятся У себя в городе, оставляют при себе А к нам, как профессионалам Пусть прислушиваются, именно к нашим советам Нам лучше знать рынок да, друзья, и, знаете, было немножко короче, я расскажу историю, есть у меня семья инвесторов, да, то есть они взяли там одну квартиру и по итогу взяли вторую квартиру, основная задача была это зарабатывать с аренды, но еще им хотелось приезжать все своей семьей большой и отдыхать, то есть это нужно было, чтобы издавалось как из пулемета, да, и сами могли приезжать. Я им предложил, говорю, ну давайте мы сделаем так, мы сейчас возьмем номер в отеле, блин, а там еще цена была просто, ну, цена была просто, ну, подарок на тот момент, я не буду озвучить, какой комплекс, но ну, поверьте на слово, то, что цена реально, вот, вот, прям, самая жирная была, самая сочная, я говорю, заберите, а она мне звонит, знаешь, что, или я, говорю, ты мне 20 метров, ты за такую сумму, ты, что, не в себе, что, я говорю, послушай, говорю, это номер в отеле, он полностью готов, полностью упакован. Ты просто ну, покупаешь сразу, вот этот отдаешь, это, управляете, там заключаешься и все. И, во-первых, и цена ниже рынка, и хорошо стоимость растет. Ты просто ну, готовый бизнес. Она говорит: а как я буду в семье приезжать? Я говорю, слушай, ну как будет, будешь семьей? А -а -а -а -а ты с мужем в одном номере, там, дети в другом. Но так же можно? Можно. По итогу что мы сделали? Ну, купили мы квартиру. И она все стоит. Подожди, раз, а счет у нас это. Да, друзья, и по итогу, что получилось? Ну, купили мы квартиру, но приехала она раз отдохнуть со своей семьей. Ну и что дальше? У них квартира так не растет в стоимости. То есть это, ну, это обычная квартира в обычном жилом комплексе. То есть это даже ну, не самый, так скажем, популярный. Да, там локация хорошая, но а, так в цене не растет. А, загруженности такой нет. И доход, дохода такого же нет, как с, с тех же апартаментов, да, там, а, с номера в отеле. И какой смысл? Я говорю, ну понимаете то, что мы не совсем правильно сделали? Я говорю, ну теперь понимаю. Да, И таких случаев, друзья мои, их, ну баконы, маленькая тележка, иногда нужно прислушиваться. Я понимаю, когда вы там живете на своих там, 150 метров у себя в регионе, звоните и говорите, за 15 миллионов купите. Мы вам говорим, 20 метров за 15 миллионов. А я говорю, ну ты что, не в себе что ли? Блин, ну это рабочая схема, то есть, ну она, она как бы, это рабочий провоз, который едет. Ну, у нас, знаешь как, у нас просто маленькие площадя в Сочи пользуются популярностью и спросом. А большие, ну, для больших площадей, ну, у нас нет свободной земли, у нас нет таких комплексов. Они просто, как бы, никому не нужны, и они будут стоить очень дорогих денег. Ну, вон, здесь, здесь в Сочи, в Сочи, парке Старото, основная площадь, там, 18-24 метра. 17. Малыши, да, да потому малыш, что это город-курорт, люди да. едут для отдыха. Да. И должны понимать, что а, вообще в этом городе, пользуются спросом, популярностью и пассивным доходом это какие-то небольшие гостиничные куб 30 метров средней площади. Плюс-минус, где есть управляющая компания. Отдал, подписал договор с управляйкой и забыл. Ты получаешь пассивный доход, квартира тебе будет приносить только один большой геморрой. Вот что она будет приносить уж точно не заработок. Но опять же, тут нужно понимать, что за квартира, да, потому что. Блин, иногда, вот знаете как, иногда там по хорошей цене квартирничек можно выхватить Но, блин, целенаправленно идти по рынку, покупать квартиру Если ты хочешь сдавать в аренду и неплохо на этом зарабатывать Ну, наверное, неправильно Здесь, знаете как, здесь лучше рассмотреть, допустим, вот тех, кто хочет еще и со своей семьей отдыхать Да лучше рассмотреть отдых в рамках этого комплекса, допустим где вы купили там в отеле ну взяли там еще один номер арендовали все отдохнули с кайфом все и э, у вас э, апартамент работает круглый год блин но ну, квартиры как бы ну а нет квартиры на самом деле они тоже сдаются они неплохо сдаются у нас квартиры но ну, просто они такого дохода не дают как а апартамент у них будет лет 20 ну, Квартира, как правило, на, на, на долгосрок. На ну, долгосрок. Ну, ну ты тросток, представляешь, да, а ты купил да. квартиру, ты заморозил деньги. Когда она у тебя купится? Да ты в этой квартире уже поменяешь и ремонт, и чайник, и телевизор, и кровать не раз поменяешь. А это как бы все денег стоит в нынешнее время. А ты не просто так китайскую кровать купишь, а какой-нибудь ортопедический матрас. Аскона. Аскона. И ты все это умножишь опять на вот этот весь круговорот и квартира у тебя, ну лет через двадцать. А, а еще и с... машинка стиральная сломается. А еще и машинка стиральная сломается. Иди ремонтируй. Да. да. А ты вот это транспортные э, туда-обратно ее привези, увези. Это как я недавно Мира показывал, покупатель, с нами, знает, что говорит, а где машинка стиральная? <свят> <свят> и, как, тоже, как а для этого записывали. Там, кстати, и запись шла, или по-моему. Там, там все нормально, да? Да, там файл восстановлен. А, восстановлен. Да, Друзья, в общем, не забывайте советоваться, прислушиваться, да, как мы свое мнение не навязываем. Мы даем вам объективное мнение на тот или иной счет. Нам главное от вас получить обратную связь, чтобы понимать друг друга. Да, чтобы мы слышали друг друга. Будем финалиться. Давай так Приезжайте в Сочи. Тот, кто не знает города Сочи, не знает всей этой локации, ну устроим да. хорошую большую экскурсию, покажем лучшие комплексы. Да. Друзья, с вами был Илья Шамшин, Иван Полосов, в Сочи ДВ. До встречи в новых выпусках. Да, Пока. но перед Новым годом мы сделаем очень большой интересный розыгрыш. Новым годом, да, у нас... Да, перед Новым годом у нас действительно будет розыгрыш. У нас интересные призы будут. Да, у нас будет, скорее всего... Очень интересно. Ну, сертификаты у нас будут денежные. Ну, прям как такие. Да, хорошие… Мы подготавливаемся. Мы действительно подготавливаемся. Поэтому вы не пропускайте, будьте в курсе всех событий. Ну, хотим перед Новым годом сделать прям приятно. Кто-то будет счастливчиком. Кому-то фартанет. Кому-то фартанет, да. А, друзья, ставим лайк, подписываемся. До встречи в новых выпусках. Пока.